Блин, ну почему, у меня сгорел ком? Ой, телефон звонит Привет, бро Приф, шо надо? Прикинь, мне подарили просто так самый мощный пэка в мире Он кто 5 потянет на 1000 FPS И кс-го на 2000 fps. Офигенно надо. Да. Вообще круче не бывает, блин Я нифига не верю Если не веришь, приезжай ко мне Говори адрес. Город Нижегородск, поселок Идова, дом 61. Я еду. Правка, шланг. Кис... Ключ за зажигания, скоростей, рычаг, о звериной мощи просыпается в моторе. Добавим оборотов и мы на трассе вскоре, Ключ как до Ура, я купил его. Открывай. Прив. прив, бро, а зачем тебе как-то или молотого? Не знаю. Ну ок, тогда узри мой компуктер, <музык> крутой компуктер, да? Стоп. Вот блин ключи от тачки на улице забыл, подожди здесь, окей, я вернусь. Ок. Ну что ж, сделаем это. А нет, мой компуктер горит. Ну все Рыжик, я тебя найду, и сожгу тебя как и компуктер. Я тебя найду, обещаю.